здравствуйте вы смотрите программу в движении поэзия это универсальный язык который говорит о человечности и рассказывает о культурном многообразии благодаря силе слова и чувства поэзия объединяет людей способствует общечеловеческому диалогу и созиданию мира сегодня у нас в гостях заслуженный деятель культуры россии поэт писатель автор более 50 книг и 200 песен елена. Федорова. Елена, здравствуйте. Здравствуйте, очень приятно быть здесь у вас на телеканале Русский мир. Мне всегда нравится сюда приходить. Здесь необыкновенная атмосфера, дружелюбие и созидание. Спасибо. Ну что же, хочется начать наш разговор, конечно, посвященный вашему творчеству, вашему жизненному пути который совместил в себе и журналистику, и поэзию, и актерское мастерство, и, что самое интересное, небо. Мне известно, что целых 13 лет своей жизни вы посвятили работе бортпроводником на международных рейсах и облетели весь мир. Так ли это на самом деле? Расскажите. И, конечно же, о грядущих событиях, о ваших новых книгах и моментах, которыми вы сами хотите поделиться со зрителями, со слушателями. Спасибо большое. Да, на самом деле я облетела весь мир, Северный и Южный полюс только. Кстати, за Полярным кругом я была, это Лангиер, куда мы прилетали, очень необыкновенное место. И, ну вот, да, практически везде. Все произведения, которые я пишу, они... Наверное, можно их объединить вот, словами Вселенская поэзия. Поэзия Вселенский космос, непостижимый, многогранный. Поэзия дыхание ветра и шепот еле слышный, странный. Поэзия Гроза и ливень, цунами, взрыв, землетрясенье. Поэзия поток сознания, рождение, смерть и воскресенье. Я пишу и прозу, и поэзию, как вы уже сказали, и сказки, новеллы, и я являюсь проводником божественной силы, наверное, божественной энергии, потому что я не придумываю сюжеты, я их слышу, я слышу и я их записываю, и мои герои позволяют мне быть рядом с собой и записывать то, что они хотят сейчас сказать. Порой мои герои говорят стихами, от прозы переходят к стихам, и это нормально, я это воспринимаю легко и с радостью. И, соответственно, рождаются такие стихи-миниатюры, я бы сказала, как вот «Привет, какая встреча». да Это новая книга, она вышла 9 февраля 2022 года, и так «Привет! Какая встреча! Как все же тесен мир! Я посылал послание тебе в прямой эфир. Я знал, ты все услышишь, и сразу все поймешь. И будет дождь осенний, на музыку похож. В саду не нескучном снова послышатся шаги. И я тебя увижу, коснусь твоей руки и скажу, Какая встреча! Какой парад планет! Привет, моя хорошая! Привет!» «Привет, привет». Стихи у меня разные, так же, как и Проза. Это стихи и о любви, стихи философские, стихи духовные и стихи патриотические. Потому что мы сейчас в такое время живем, когда мы не можем оставаться равнодушными ко всему, что происходит в мире. И когда вот мы, я писала стихи к 70-летию Победы, к 75-летию Победы, стихи патриотические, и сейчас это все настолько актуально, и оно настолько пробирает до слез, до мурашек, что как будто мы проникаем в ту атмосферу, которую, через которую прошли наши предки. Настолько все остро. Остро, сегодня. да, да, да. Сегодня нам всем нужны мужество, доблесть и честь. У нашей великой страны жестоких врагов не с стремятся разрушить мир, любовь и веру убить. Великий Божий народ в рабов хотят превратить. Вот только забыли враги о силе Божьих детей. В единстве, плечом к плечу Стоят на границе своей. Никто не солжет, не предаст, Никто не отступит назад. С нами небесный Отец, за нами Россия, брат. Как в годы Второй мировой, Родина мать зовет. Мы русский великий народ. Враг ни за что не пройдет. Россию не одолеть, Россию не победить. Великий Божий народ в рабов нельзя превратить. Мужество, честь и любовь солдат защищают в боях. Кто меч свой занес над страной, тот будет повержен в прах. Пока вокруг горит земля, нам нужно выстоять, не сдаться. Мы в рукопашный бой пойдем, чтоб силой вражеской сражаться все ближе. К нашим рубежам войны Жестокие раскаты. Пора, целую, твой солдат. Мне выжить очень-очень надо. Мы расстаемся надолго, ли? не знаю. Мы расстаемся, родная, прощай, не грусти. Я буду храбро за родину биться. вери надейся, с победой домой меня жди. Я буду верить и ждать тебя буду. И на окошко поставлю цветок. Пусть защищает тебя, дорогой мой, Божьей и нашей любви огонек. Мальчишки надели военную форму, Поцеловали подружек своих. Сразу, в мгновенье одно повзрослели. Мужчины не плачут. Здесь нет и не будет таких. И вы... Дорогие девчонки, не плачьте. Споем и станцуем мы с вами не раз. Пора попрощаться. Пора нам в дорогу. Уже прозвучал по вагонам строгий приказ. Россию не одолеть. Россию не победить. Великий Божий народ в рабов нельзя превратить. Мужество, честь и любовь солдат Защищают в боях. Кто меч свой занес Над страной, тот будет Повержен в прах. Да, сложно что-то Сказать после таких слов. Вам Большое спасибо и низкий Поклон за то, что вы пишете. пишете о том, что Происходит сегодня, потому что Многие авторы Дают себе время на то, чтобы Переосмыслить и как-то пережить с этими мыслями Но вы здесь и сейчас И вы здесь и сейчас пишете то, что В ваших силах То, что вы видите И переживаете сердцем И это Самое трепетное и главное Что может сделать настоящий поэт И поэтому вот За вашу смелость За, вашу, за ваше неравнодушие За то, что вы Вот — Говорите так, как говорит ваше сердце, и вот в ваших словах чувствуется любовь и высокая поэзия, с которой все началось, ваша биография, вот все так переплетено, и вот эти метафоры высокой поэзии, они мне не уходят у меня из головы, потому что на самом деле... А, все это являются уже вами. И вот эта вселенская поэзия, все, что вот вы... происходит, да, да. Да, эти метаморфозы, которые а, действительно как проводник вы выбираете и передаете. Кстати, еще очень эти стихи звучали уже не на одном концерте, и люди просто даже вставали на этих стихах. Потому что потом у нас после этих строк идет песня «Белые лебеди». Там припев такой «Белыми птицами в небо взлетают души погибших детей, Белыми, белые птицы оберегают скорбящих отцов, матерей. Белые лебеди – символ свободы, символ великой любви. Детей берегите, детей защитите». Земля утопает в крови. То есть мы говорим обо всем, вот как вы сказали, здесь и сейчас, и это нужно, важно, и мы слышим все эти голоса, и очень хорошо, что мы соединяемся, объединяемся. Мы поддерживаем друг друга и дарим друг другу любовь, потому что любовь – начало всех начал. Любовь спасет от зла, поверьте, примите Божью любовь, одежды истины примерьте. А истина в том, что нам не нужна война, нам нужен мир, нам нужно созидание, мы должны любить друг друга, и мы Должны понять, что мы частички друг друга, и если мы будем вместе, то мир будет необыкновенным и прекрасным, и дети будут играть, смеяться, радоваться, да, и мы будем читать им сказки, необыкновенные сказки о каких-то фантастических мирах, и они... Поверят, что эти миры существуют Они ведь существуют <свят> Эти миры фантастические И вы, ваше творчество тому доказательству Вот я держу три книги Это как раз ваши сказки Которые были изданы не так давно Кстати, да, да это да. 2020-2021 годы да. И как вам удается совмещать разнообразие жанров Потому что у вас и сказки, и сценарии, и романы причем есть даже романы в стихах. Да. Вот, и все это параллельно с поэтическим вот, таким мастерством. Потрясающе. Ну, не совсем все. Кстати, у вас вот книга здесь, да, девушка-птица. Когда-то все умели летать, но утратили этот дар. Хотя не все, значит, кто-то все-таки может летать. И вот девочка, которая здесь рассказывается об элите, о девочке, которая обладает даром особым, но именно за такими необычными детьми охотится для того, чтобы использовать этот дар в корыстных целях, в своих целях. И вот мама элиты, ей приходится ценой собственной жизни спасти аэлиту, чтобы она все-таки сбежала из этого королевства, где вот пытаются уничтожить свободу и крылатых людей. Так что вот опять же о том, о крылатости нашей, да, мы, да. Все, мы все умеем летать, и мы все можем этим пользоваться своими крыльями. Просто хотим ли мы расправить крылья и взлететь над сиюминутностью? Очень глубоко. Да. Ваши сказки и для взрослых, и для детей Да, да, потому что, знаете, вот э, такой случай был Я часто встречаюсь с детьми, э, я устраиваю творческие вечера И на одном из вечеров у меня продаются обычные книги И девочки, мои приятельницы, которые продают эти книги, они говорят Подходит ребенок, положил руку на книгу и говорит Мама, купи мне эту книгу, я хочу, потому что она теплая Какая она теплая, она холодная. Она теплая, внутри нее тепло. И ребенок просидел вот так вот весь спектакль, вот так сидел и смотрел на сцену с этой книгой, вот так держа в руках. Понятно. То есть это показатель. Конечно. Ребенок, который еще не умеет читать, он просто он дат, он почувствовал ту энергетику, которая находится в этом произведении. А это все нам дал Всевышний, который говорит, говорите добрые слова, поделитесь радостью с другими. И растает на окошках иней, Ярче станет небо синева. Говорите добрые слова Друг другу и всем вокруг. Улыбайтесь чаще, Улыбайтесь, люди, улыбайтесь, даже если дождь с утра идет, если снег и ветер, улыбайтесь, ни к чему зависеть от невзгод, ни к чему печалиться и злиться, лучше радость получить взамен. Если дует ветер, это значит, наступает время перемен, время света, счастья и улыбок, время добрых дел и добрых слов. Облака рассеются, и скоро в сердце утренней звездой взойдет Любовь. И мы опять переходим к любви, которая начало всех начал. Да? Да. Любовь, связующая звено в каждом из нас. Любовь дает нам э, жизнь, дает нам дыхание, дает нам все. Я еще хотела спросить про ваш творческий вечер, который недавно прошел. Он был посвящен столетию гражданской авиации, которую вся страна будет праздновать в следующем февраля, году, -го, да. года. Да? Либо это как-то спонтанно, то есть вы планируете эти творческие вечера? Или, или это... Незапланированное счастье нет, конечно, в преддверии столетия аэрофлота мы начинаем уже цикл вечеров, концертов, праздников, где мы говорим о замечательных летчиках, о заслуженных пилотах России, которые ставили на крыло самолеты, которые осваивали новую технику, открывали новые границы, потому что, допустим, когда вышел самолет Ил-62 на трассе и полетели, в Монреаль представляли самолет это в 67 году на Экспо 67 иностранные товарищи были удивлены что вообще русские такое могут да? когда тот же Валерий Чкалов пролетел по маршруту Москва Мурманск Северный полюс он летел на Северный полюс да и обратно то есть это тоже уже было что-то необыкновенное да? и потом современные наши лайнеры которые летают по всему стали летать по всему миру, и когда мы прилетали в какую-то страну, и к нам подходили, как вот, у вас же, говорит, там в лаптях ходят медведи, то есть э, не понимали, что мы русские, и, и мы можем говорить на разных языках. Э, однажды я читаю информацию на э, венгерском языке, там, фиделем, фиделем, кедвич уташоинг, заходит э, человек и говорит, где у вас венгерка? Я говорю, какая? А кто сейчас читал информацию? Говорю, я. Я что-то не так сделала, не так прочитал, Вы прочитали, как будто вы венгерка. Я говорю, ну да, я и есть. Ну, то есть вот мы читали информацию на разных языках. На польском, на болгарском, на чешском, на югославском. Английский, немецкий — это само собой и так далее. То есть мы к людям, в страну, в которую мы летели, мы к ним... Мы показывали им свое уважение. Вы сейчас скрыли вот такие глубины профессии буртпроводника, насколько это сложно, то есть да. это физически сложно, и насколько это требует вот, информационных знаний, да, да. знаний, когда нужно быть осведомленным, знать языки, культуру, традиции, вообще вот. Когда вы находили время, потому что физически это сложный перелет, и вы еще умудрялись изучать языки. И Интернета поэтому... не было, чтобы тут же узнать. Интернет, да. Мы, у нас были книги, поэтому, наверное, поэтому, наверное вот с, с таким трепетом да. а, я и к своему творчеству отношусь, и вообще к, к книгам, которые есть и с радостью хожу в библиотеки, читаю. Если у меня что-то нет, я иду в библиотеку в историческую библиотеку, потому что есть, у меня исторические романы есть, и, конечно, когда я их пишу, я исторические факты я проверяю, не для того, чтобы быть голословной. Вот у меня книга «Норек плюс Рагун равняется вечность», кстати, ее презентация будет 19 ноября в Доме Гоголя, в Доме музее Гоголя, и... Там о строительстве Нурекской ГЭС, о том, как в 1961 году началось строительство этой Нурекской ГЭС. Это единственное в мире, она до сих пор остается самой высокой насыпной плотиной, построенной в Советском Союзе и не только в Союзе, в мире. 300 метров, именно насыпная, я повторюсь, потому что есть плотины, которые бетонные, наливные плотины, да, а это именно насыпная из камней. И даже люди, которые сейчас приезжают туда, на, на Нурекскую плотину, они говорят, да она всегда была, это река Вахш создала эту плотину. Нет, она была построена в Советском Союзе. Елена вам дальнейших творческих успехов. Вы человек-космос, который несет этот космос, себе дарит нам. И хочется пожелать всем зрителям любить, наполняться вот такой созидательной энергией, читать хорошие стихи, сказки, романы и погружаться в настоящую русскую литературу. С вами была программа «В движении». Оставайтесь с нами. До новых встреч.